Брал для этого рецепта консервированную фасоль, поэтому получился суп на скорую руку. Сытный, богатый белками и очень вкусный, отличный вариант для тех, кто следит за своей фигурой. Пока картофель с рисом варится, приготовим зажарку из лука, грибов и моркови, затем все смешаем, добавим фасоль и готово. Подавайте фасолевый суп с грибами на стол горячим, можно заправить сметаной или майонезом на ваш вкус, приятного аппетита! Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. Поставьте кастрюлю с водой на огонь, лук и морковь порежьте. Картофель очистите и порежьте кусочками. Порежьте грибы. Рис промойте. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Бросьте в кипящую воду рис и картофель, Доведите до кипения и варите 20 минут. Не теряя времени, разогрейте на сковороде растительное масло, выложите лук и морковь и тушите 3-4 минуты. Затем добавьте грибы, перемешайте и тушите еще пару минут. Откройте фасоль. Добавьте грибы с луком и морковью, фасоль, а также соль и перец по вкусу в кастрюлю, помешайте и варите еще 5 минут. После того, как снимите с огня, добавьте мелко порубленную зелень. Жду ваших лайков и комментариев. Продукты и их количество. Далее. Фасоль консервированная, 200 грамм. Шампиньоны, 300 грамм. Рис, 0,3 стакана. Картофель, 3 штуки. Лук, 1 штука. Морковь, 1 штука. Масло растительное, 2 столовые ложки, вода, 2-5 литра, соль, перец, зелень, по вкусу, количество порций, 5. Палец вверх или вниз, комментируйте, подписывайте. Надеюсь, было интересно. Приятного аппетита и следите за новыми публикациями.